СССР. В разгар борьбы с безродными космополитами профессор Одесского университета Семен Моисеевич по паспорту Петров делает доклад по теоретической физике и все время ссылается на какого-то Однокамушкина. После доклада другой профессор по паспорту Сидоров подходит к нему и тихо спрашивает «Коллега, кто этот Однокамушкин? Только между нами...» Это Эйнштейн, также тихо отвечает профессор Петров. Как это так? А вот так. Эйн это один, Штейн это камушек. Одесса, отец говорит сыну Тодик, мне кажется, что ты встречаешься с Кларой. Да, а ты что, против? Да нет, просто в твои годы я тоже с ней встречался. В Одесском оперном театре идет опера «Кармен». Рядом с меломаном Гринбергом оказалась чересчур общительная Берта Григорьевна, библиотекарь, которая во время представления ни на секунду не закрывала рот. После окончания спектакля она говорит Гринбергу, «В следующее воскресенье здесь дают Аиду. Вы придете?» «Обязательно», — говорит Гринберг, «я вас в Аиде еще не слышал». «Мама, это правда, что суперлайнер «Титаник» потопил «Одессит»?» «Да, сынок, все знают, это дел рук какого-то айсберга».